Передается от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволенными обоими Аллах. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал «Любите арабов из-за трех вещей, потому что я араб, потому что священный Коран на арабском и потому что язык обитателей рая арабский». От Анаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал «Обитатели рая, когда они войдут в рай», будут в образе Адама они все будут красивыми, подобно пророку Юсуфу в возрасте пророка Иса и будут разговаривать на языке пророка Мухаммада Здесь может возникнуть вопрос, как люди, вообще не умеющие говорить на арабском языке, будут в раю общаться на этом языке? В Ахирате Всевышний Аллах сделает так, что человек во мгновение ока научится арабскому языку и сможет разговаривать на нем. Ибо для Всевышнего Аллаха нет ничего невозможного.